Всем привет! Вы на канале платформы АТАС. Меня зовут Владислав Шевченко и в этом видео мы поговорим об одном наблюдении в биржевом стакане с помощью индикатора DOM Levels. А в одном из следующих видео мы расскажем про торговую идею для краткосрочного трейдинга, используя анализ ускорений в ленте принтов. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить это видео. Паттерн основываются немножечко на другом э, поведении например сейчас я найду этот, этот ну например вот это не самый лучший пример но он отражает суть. когда э, цена движется когда цена движется вверх вы видите какой-то уровень, Достаточно контрастный да, по отношению к другим. И чем ближе цена подходит, тем контрастнее, то есть больше э, наливаются такие уровни с объемом. Вот Обратите внимание на такие уровни. Они могут или вообще появляться прямо перед э, тем, как цена доходит. То есть их нет-нет и вблизи вдруг появляются такие уровни. Есть такие примеры. Сейчас мы их посмотрим. Вот, например, похожий пример, правда, это здесь была поддержка изначально, но грубо говоря, вы видите, как цена подходит, и в момент подхода наливаются объемом эти конкретно вот эти уровни, то есть они были таким желтым, стали оранжевым, темно оранжевым. То есть вот в таких случаях очень часто цена останавливается и как минимум краткосрочно разворачивается, но здесь не в моменте, когда вот она, например, цена снизу вверх проходит, а конкретно когда цена планомерно идет в каком-то микротренде вниз, вы это видите, ну и обычно слева ничего нет, потом появляется уровень и он нарастает, нарастает, и цена, когда к нему подходит, значительно наливается он объемом. И в таких случаях цена очень часто отскакивает, как минимум краткосрочно. Вот, например, пример. Обратите внимание, цена идет вниз, и вот прям в момент тестирования проскакивают вот такие объемы. Вот они. Когда роботы ставят эти заявки, они по-любому появляются в стакане, когда теряется в этом необходимость роботы например могут убирать эти заявки потому что давление спадает но вы уже видите что резко в этом моменте заинтересовались очень крупные объемы вот во время теста опять резко появляется очень крупная сделка красным бордовым цветом то есть она прям экстремальная и вот на тесте опять появляется такого плана объем и здесь цена какое-то время двигается вверх вот пример, когда не добавляли практически объема на тесте уровня. То есть, вот он был синий. В принципе, он как бы синий остался синего цвета. Сейчас еще попробую найти такие примеры. Вот, например, цена идет вниз. Был уровень такой, потом добавили, потом еще добавили. И как раз, чем ближе цена, добавляют, добавляют, добавляют. Но здесь не было теста вот прям тик в тик поэтому здесь нужно просто понимать что этот уровень если его будут тестировать то здесь очень хорошая вероятность быстрого отскока и ну, в теории здесь можно работать с небольшим стопом но с соотношением прибыли большим чем стоп вполне. вот здесь тоже был синий добавили потом еще добавили не самый идеальный пример конечно но тем не менее вы видите планомерное добавление в этот уровень и цена не исчезает и здесь большой плюс что вот именно есть тест этого уровня и соответственно вы если хотите рискнуть то вы можете здесь именно работать от этого уровня определить какой то статический постоянный стоп лосс и постоянный там тейк профит например в расчете на это соотношение. Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Пишите в комментариях, полезна ли для вас оказалась эта идея и вообще в целом индикатор дом Levels. А также пишите, будете ли вы использовать этот паттерн в своей торговле. И до встречи в следующих видео.